Добрый день. Меня зовут Наталья Миронова. И я сейчас учусь на курсе английского языка у Дианы Билат. Я изучала английский язык очень долго и очень мудро, начиная со школы. Поэтому у меня за сейчас достаточно большой словарный запас, с помощью которого я могу переводить без словаря простые тексты, очень большие пробелы в грамматике и полное отсутствие произношения. Благодаря курсу Дианы, вот сейчас я прошла только вводную часть, где нас учили ставить произношение по-английскому. У меня наконец-то появилось понимание, как произносятся английские звуки и чем они отличаются от русских звуков. Для меня это было просто какое-то открытие. У меня в голове сложился пазл по произношению. Я очень благодарна Диане за вот именно такую подачу информации, за тренировки, за то, что я имею возможность в паре тренироваться со своим баде и оттачивать свое произношение. Я теперь жду, когда начнется новый курс, где будет как раз много грамматики. И надеюсь, что, надеюсь, уверена, что именно в этом курсе я наконец-то пойму, как устроена грамматика английского языка и начну правильно э, изъясняться и общаться по-английски. Спасибо большое. Жду новых уроков.